Друзья, всем привет! С вами канал Изи Трейдинг и его ведущий Сетров Григорий. Сегодня снова ведем эфир в записи по одной простой причине, что среды у меня теперь заняты по вечерам. Посмотрим, может быть мы перенесем эфиры в другую сторону. Смотрите, на сегодня придумал цитату дня. Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если же тебе легко, значит ты летишь в пропасть. Умная мысль Генри Форда. Ребята, смотрите, в январе после 1, 2, я думаю, 3, 4, да, провести вебинар. Или вебинар, или открытую там запись. Не знаю, посмотрим, как это будет организовано. Я еще скину в соцсетях мероприятия, может быть, это будет запись такая серьезная. В общем, сделаю открытым те занятия, которые веду закрытыми. То есть в нем, в этом занятии будет анализ рынка на следующий год. Самые интересные и вкусные факты и обстоятельства, которые будут происходить. Да? Это вот такой вот сюрприз новогодний, и я прошу вас присоединить ваших друзей к просмотру такого сюрприза. Да? Нам всем будет интересно. Мне самому даже интересно провести анализ на год, потому что, ну фиг знает, что там нового происходит. Так, фракталы... Так как фьючерсы обновились, да, то мне будет сегодня немножко сложновато. И, возможно, это подзатянет немножко наш обзор. Придется постоянно добавлять синдикаторы. Значит, что у нас происходит? У нас доллар падает вниз, да? Падает, падает, падает, падает, и черт бы с ним. Пускай бы падал, нас это не так сильно волнует, по крайней мере, меня. Потому что из всех долларовых активов я пока вышел. Я жду, где же этот доллар нащупает дно. Поэтому переходим мы на неделю. На недельном графике мы с вами видим параллельный рынок, ребята. И на неделе, видите, растет индикатор АО. И это означает, что усиливается движущая сила вниз, друзья. И это значит, что движение еще не прекратилось. Кто закупает доллары? Вот в Яндексе про вас пишут, кто закупает доллары под Новый год? Черта вы это делаете. Тут я не, вообще не понимаю. Посмотрите хоть мой обзор. Елки-палки. Вы верите, что они отрастут? А вы знаете, была история, когда запретили вообще долларами расплачиваться? Это было не так давно. Вы хотите, чтобы этого? Ну, это, это как бы случилось? Что вы делаете-то? Люди? Возьмитесь за голову. А, если что, пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Это была такая прямая критика. Значит, РТС. смотрим. Надо, конечно, почистить. Сейчас мы свечи превращаем в бары. Тут, конечно, что построится. Билл Вильямс, Аллигатор АОСАМЕР, ФРАКТАЛС значит по РТС мы опять видим параллельный рынок индикатор АО показывает восходящее движение да, сила восходящего движения увеличивается значит мы с вами ползем вверх единственное что сейчас еще индикатор АО не пересек максимумов предыдущего взлета да? и вполне себе возможно, что образуется дивергенция. Посмотрим, посмотрим, как будет развиваться рынок. Но сейчас видно, что сила движущего движения, сила движущего движения, сила восходящего движения довольно велика. На дневном графике мы видим закругляющиеся такое вот здесь вот по силе, да, закругляющиеся взаимодействие. Вполне возможно где-то здесь наступит вот некая такая коррекция это мы с вами увидим не знаю насколько будет сильная ралли там будет оно в январе будет оно в декабре посмотрим уже декабрь собственно уже скоро окончание да? до нового года кстати осталось то всего-навсего 6 дней от сегодняшнего дня с чем я вас и поздравляю украсили вы ли вы свою елку Украсили ли вы свой дом? Очистили вы все? Приготовили ли вы салат Оливье? <смех> Напишите в комментариях, готовы ли вы а, к новому году. Значит, золото. Золото у нас выстрелило вверх, да? И, кстати, а, это от 3-20. Отлично, фьючерс. Золото выстрелило вверх. Будем считать, что у нас началась импульсная волна, да? импульсная волна, вот был дивергентный бар, сейчас посмотрим, как она здесь будет себя показывать, будет ли она пробивать, оно золото будет ли пробивать вот эти вот значения и по откату, по откат обязательно, вот это вот вполне возможно была первая волна восходящем вот этом вот потоки, значит, по откату после пробития вот этих вот а, уровней мы посмотрим, где нужно заходить в золото. Потому что, видите, в восходящем потоке все равно есть откаты. И вот в этих откатах нужно заходить по движению рынка. Рынок, твой друг, никто этого не отменял. По еврику у нас происходит все то же самое, что и по доллару. Если вам интересно, давайте проанализируем. Только напишите об этом мне в комментариях что вы хотите так Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк Сбербанк у нас движется вверх пока, да хотя сила подъемная она сейчас неделя неделя, ну неделя тут на фьючерсе ничего не видно, да, поэтому придется под нью судить сила подъемная как бы растет, как бы растет свечной анализ в принципе вот если мы классическим свечным анализом с вами будем пользоваться, вот если Следующий бар пойдет сюда вниз, да, то у нас будет какая-то там утренняя звезда, разворотная модель. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. По крайней мере, вот это вот движение все-таки очень сильно напоминает волну Б, либо начало развития пятой волны, которая тоже постоянно не блещет там высокой силой и постоянно заходит за линии аллигатора, за линии баланса, да? В данном случае мы не знаем, что здесь, и работаем по рынку. Сейчас, как бы, я не думаю, что здесь вот есть смысл заходить. Надо ждать отката, глубины этого отката и смотреть, куда заходить, да? В любом случае, мы перебили максимум вот этого движения, значит, это уже не первая заходная волна вниз, да? Это продолжение вот этой вот сложной какой-то либо волны Б, либо это пятые волны начала. Так, смотрим с вами дальше. Дальше, дальше, дальше, дальше. Что нам еще интересно? Ну, Америка сильная. Америка стала в боковик. Тут даже аллигаторов никаких подключать не надо. Вот смотрите, вот этот вот фрактал будет примерно равен вот этому. Все, больше вам знать ничего не надо. Куда он вернется? Вот тут, кстати, здесь не сильно-то прослеживается, да, что он возвращается в зону предыдущей коррекции. А, это часовик. Черт. Вот пованговал, да? Пованговал. Пованговал. Так, ну, значит, здесь, возможно, нет, надо все-таки все включить все вот эти вещи. Объемы, свечи, ОХЛ, да, чтобы у нас все-таки был анализ такой. Билл аллигатора, самый фрактал. Значит, однозначно, да? Идем мы вверх Alliga а, индикатором АО, по крайней мере, на этом фьючерсе мы пересекли движущуюся, движущую силу предыдущего а, восходящего движения. Да, значит, здесь у нас третья волна. Возможно, вот это вот образуется паттерн, паттерн на коррекцию. Как только коррекция придет в предыдущие зоны, коррекционных движений здесь мы будем выкупать по вашей торговой стратегии если она у вас составлена если она у вас не составлена блин ну напишите вы мне ну, составим мы с вами торговую стратегию ну о цене договоримся еще ладно так поехали дальше э, поехали дальше что у нас паладий нафиг он нужен Сургут нефтегаз. Растет Сургут нефтегаз. Дай бог ему здоровья. Пускай дальше растет. Бренд, бренд, бренд, бренд. Тут, конечно, на фьючерсе смотреть. Но вот здесь вот в бренде такая же может быть история. Давайте его в Trading View посмотрим. Бренд. Фьючерсы. CFD, CFD куда? Я уже давно не смотрел бренд через через через через через через трейдинг и потому что не очень это интересное дело вот смотрите на месячном графике нефть у нас смотрит исключительно вниз да значит по идее мы должны торговаться вниз но но какая проблема здесь вот импульсная волна да а это коррекционная волна и вот вот и вот и это А, Б, С, да? Здесь окончание С возможно, возможно было здесь. Это восходящее движение. Вот здесь очень много сомнений в нефти, да? Потому что она просто тупо по себе политизирована, и очень много всяких вопросов с ней возникает с этой нефтью. В дневном графике же мы видим, ой, на недельном графике, да, мы видим, что третья волна была здесь. И там, где максимум АО движущей силы, да. И это четвертая волна, сложная четвертая волна. Вот, если обратите внимание, фрактал предыдущей коррекции. Вполне возможно, что он здесь будет также повторяться. Пока намечено у нас четкое движение вниз. Вот это вот выход вверх. Разворот на неделю уже есть. Последовательность такая котировок. Ну смотрим, смотрим. Надо дождаться пока рынок успокоится и даст <coughs> четкие паттерны. Если вы здесь вот не вошли, восходящее движение или вошли. Хотя черт вас знает, как вы туда вошли. Вот в этом восходящем движении, вот видно, что это 3 по максимуму АО, да? Вот в этом восходящем движении здесь третья волна, здесь вот третья волна. Но кто знает, какая это волна, да? В каком волновом счете какая-то волна? Никто же не знает, да? Поэтому... Здесь надо рынку дать успокоиться, по моему мнению, и вот эту картину, чтобы вам стало видно и понятно. И мне стало видно и понятно, да? Поэтому торопиться тут, как в нашем советском фильме, как говорят, э, не торопиться не надо, сущий дорогой. Надо дать рынку успокоиться здесь, да? И пускай рынок спокойно себе покажет, проявит себя, покажет первую волну нормальную, третью волну. Если вы хотите торговать, то нефть. Нефть, если вы хотите торговать, то торгуйте интрадей. Внутри, интрадей внутри дня, да, выбирайте себе подходящий временной интервалы в нем торгуйте. Но все равно очень не советую. Вот это вот движение видно, что параллельное. Где-то здесь вот, ну, наверняка будут бороться за эти уровни, что-то здесь, что-то здесь как-то не так. В четвертой в этой волне, она может быть любой, да, любой четвертая волна, поэтому и я вообще не советую в нее сейчас влазить. Надо ждать, надо дать рынку успокоиться, показать себя. Показать направление движения. Вот будет такое вот замечательное движение. Пожалуйста, на откатов ходите и радуйте жизнь. Сейчас идет пока какая-то непонятка. Возможно, такая, возможно, другая. Как-то она будет себя проявлять. Посмотрим, во-первых, что будет вот на этих вот 69-44 да, значениях. Как себя поведет инструмент. Просто как мы узнаем, как он себя повел, мы поймем, как себя вести самим. Так. ГМК, лукойл, лукойл, лукойл, лукойл. Ага, лукойл. Ну, тут вообще, конечно, мало, мало движений, да? Но видно, что лукойл растет вверх. Значит, собственно, опять же, мы ждем откат. Откат. И после отката входим в лукойл. Втб... А, опять это часовик часовик дневной ВТБ у нас растет падаем ВТБ акции акции ВТБ нет, что-то я не то стоямба ВТБ русский да, ВТБР вот так вот ВТБ о, супер. ВТБ у нас, значит, отрастает. Коррекционная это или импульсная волна? Черт все знает. Все может быть и коррекционная, и импульсная, да? Внутри этого движения это вот у нас видна третья волна, да? Растущая. Давайте дождемся, когда ВТБ здесь вот покажет, а, чем он решил закончиться. Какой волной он решил закончиться и как он решил закончиться? Здесь вот у нас не пробиты низы, да, вполне возможно, что здесь сформировалась все-таки первая заходная. Хотя подождите, что-то рано говорить. Месяц еще раз. Опа. Да. Но тут вот какая-то сложная такая коррекция, да? И вот. Треугольная, треугольная сложная коррекция. Ну, скорее всего, это волна Б, и здесь будет еще волна С. Если эта волна С не перейдет в какое-то другое решение, да? данного, данного движения, посмотрим, что с ним будет. Не будем загадывать напред. Сейчас ВТБ растет, надо ждать коррекции, коррекции, да. И мы, обратите внимание, мы начали, начали корректироваться. В зоне предыдущей коррекции, возможно, здесь состоится какая-то опять глубокая коррекция, да хотя она здесь уже состоялась частично, да. И надо будет смотреть смотреть по вашей торговой системе, где находить точки входа. Для тех, кто не знает, для тех, кто не знает, торговая система это, блин, список правил, по которым вы входите в ваши покупки или делаете ваши продажи. Это тупо список правил, которые вы заучили за 3-4 месяца на рынке и действуете по ним. Эти правила висят у вас перед глазами, и вы по ним действуете. И вам, в принципе, ничего не нужно, кроме ваших правил. Друзья, на этом заканчиваем наш... Замечательный обзор, делитесь им с друзьями, заинтересованными в фондовом рынке. Обязательно создавайте вокруг себя поддерживающую среду. Если вы один, вы в поле не воин. Всегда ищите поддерживающую, позитивную среду вокруг себя, людей с направленными интересами. Вот. Ну и до следующих встреч уже, видимо, в новом году. Все анонсы будущих программ, которые я планирую, да, открытый такой <смотра> просмотр акций, это будет в соцсетях. Ну и, конечно, у нас есть замечательные проекты с Эвелиной в Волгограде. Мы будем их делать как на платной, так и на бесплатной площадке. Понятно, что на платной площадке будет одна информация, она будет действительно стоить денег. На бесплатной площадке будет совсем другая информация. Там она больше общая. Она для тех, кому вообще интересно начать погружаться. Прошлый, прошлый обзор да, вот нашего мероприятия был записан. Есть как и позитивные отзывы, так и негативные. Друзья, обратите внимание, вы, если приходите на бесплатный, семинар вы чего от него ожидаете что вам сейчас расскажут сколько рублей нужно вложить в золото там или в квартиру чтобы вам получить там 70 процентов прибыли то есть вы ожидаете что вы сейчас ну на халяву как бы серьезную информацию что ли получите да нет конечно такого не будет вы в институт даже если ходите вы платите за обучение куда бы вы ни ходили ну, за серьезными вещами, вы за это готовы платить. А тут вы приходите и хотите, ну, как бы, на халяву, да. М -м получить, я не знаю, там, золотой крендель. Ребят, да так не бывает. Научитесь, что у нас за в, жи в жизни надо за все платить. Если вы хотите халявить, то вы будете халявные советы получать. А эти халявные советы вас понятно куда приведут. Поэтому.. <клышленный> Обращаю ваше внимание, что образование стоит денег. Вкладывайте, инвестируйте в свое образование. Это и не значит, что я вас призываю учиться у меня там или у кого-то конкретного человека. Пожалуйста, идите в институт, получите еще один диплом государственного образца. Вкладывайте в свое образование. До новых встреч в новом году. С наступающим счастливого вам Нового года и замечательного праздника. Пока-пока.